Так, как есть ну, зачем вы берете в руки от третьего лица документы вы нарушаете совершаете должностное преступление какое должностное преступление превышайте свои полномочия а то я превысил? ну где где я потом вас... узнаем газом что-то сделал а что а только в этом что ли заключается превышение Привышение, только нет. только Включение бить умеете том, ли газом пускай права Закамливаться будем? Конечно. давайте, проявляю добрую волю. Адрес-то будете давать, нет? Какой а, Не будете давать? Нет. Телефон тоже не будете давать? Не. Первая галочка, оспариваю, либо не оспариваю. Тут только надо писать, оспариваю, либо не оспариваю. Больше ничего там не надо писать. Вы мне слышите? Здесь объяснение никакое не надо давать. Будете давать здесь объяснение. Вы оспариваете будете взять. объяснение давать здесь. Здесь не надо не давать какое никакое объяснение. Здесь только надо писать, «Оспариваю» либо не оспариваю. Объяснение будете здесь давать. Ладно, Денис Владимирович, вы протите постановлению? Портю? Это документ. Я вам сказал, здесь объяснение будете здесь давать. Здесь только надо написать, оспариваю, либо не оспариваю. А я написал, оспариваю, только не одним словом, а несколькими. Какая разница? Хорошо, фамилия инициалы ваша? У меня нет фамилии инициала. Я ставлю CF by AR Ниже еще так же. Тут за что? Копию я еще не получал. Копию я не получал. Я вам вручу копию. Вручайте, я же не получил. Как я буду расписывать? Один раз я один подписался уже, один он ехал с копией. Че? Это за правонарушение и за копию. Я вам ну, копию вручу. Вручу? И я в будущем подпишу, понимаете, в будущем. Так вы за копию распишитесь, то, что я вам ее дам. Так ты вы мне ее отдавайте. Так вы распишите, чтобы я вам ее дал. Она же здесь, она же двусторонняя. Бывает, ну, так и я и пишу. там могу сделать такую же. Так, уже так она здесь хорошее. же и останется. Давайте прямо сейчас отдадим. Конечно. Вот Слов, прямо сейчас слово, слово даете? Даю вам слово прямо сейчас. Отдаю. Здесь такую же подпись ставите. Так. Бай А Р. Здесь тоже также надо. В середине. Вот а укладочка. тут подождите вы мне тут. Это за копию. Это за событие правонарушения. Ну вот же. Нет, это вы, э, вы я вам сказал, не оспариваю фамилия нециалы. Либо оспариваю фамилию нециалы. Но... Это за событие правонарушения. Вот за оспариваю я подписался. Вот, это сейчас за событие правонарушение. Не надо, тут написано права и обязанности не разъяснены. Ну да. а мне никто их не разъяснял. Статья 2525 25 это не уплата штрафов. Срок. Ну все. Мне никто не я вас разъяснил, ознакомил, пожалуйста Да код ничего код. Не, не разъясняли, у меня все записано Подписывать ничего не буду Копию обещали отдать Я вам только что объяснил По статье 2025.1 Это лицо, в отношении которого ведется право нарушение. Так только что мне не надо Я вам только что объяснял, что, что значит вы же записываете Копию обещали отдать Вот видите, опять Я вам сейчас отдам копию Так я... сейчас, немедленно хочу Вы не расписывайтесь, я при, при понятых вам ее отдам вы скажите, что вы не будете там расписываться Я не обязан ждать ваших Как-то не ну, мы, мы составляем процессуальные документы Но... До конца составления процессуальных документов Мы никуда не приедем Любой человек может уйти из составления Здравствуйте Вот смотрите, суд Институт идет Диктор ДПС, лейтенант Козлова Александр Сергеевич Гражданина ознакомливаю э, За право нарушения Перевозил пассажира Подождите. Не встегнуто за безопасности за событие правонарушения, за статью 2025, за неуплату штрафа в срок. Предлагаю ему расписаться за то, что я его ознакомливал. Будете да. записывать. Подождите минуточку. У меня вопрос. Я же могу задавать вопросы. Вы слышали до этого, как. Подъехали, что он мне что-то разъяснял. До этого слышали? Нет, я как будто я просто подъехал, как бы все, и меня вот остановили. Отлично, а, отлично, отлично. То есть они с данным правонарушением не согласен есть... Вы, Вы в первый раз, раз слышите, что он, он мне сейчас лет. разъясняет, да? Ну как бы даже. Вот как бы да. Все. Благодарствую. Все, можете быть свободны. Да его слушать не обязаны вы, можете ехать по своим делам, мы тут надолго пять часов можем простоять Езжайте, езжайте, если хотите, он вам не указ. Это добровольное дело, скажите, что вам некогда, да и все Нет, мне реально я там, я там дела серьезно. Ну все, езжай Мужчина Езжай, езжай, что ты его слушаешь, они сейчас пугать тебя будут страшилками всякими а что он как будто бы присутствовал, да? Сфальсифицируйте, ну давайте сфальсифицируйте. Сейчас он тоже самое вас будет спрашивать. Он уже дал все объяснения на видео Зря ему дали права Вас для чего остановили, не подскажете? Хотите быть понятым? Если некогда, можете отказаться вы они они, они, вам, заб, они вам забывают об этом говорить? Я просто напоминаю их должностную инструкцию. Они всегда забывают, что вы можете участвовать только добровольно. Если не хотите, можете ехать согласен? — Вы сейчас психологически давите на них, вы тоже нарушаете. Они не извинисьованы в лице. Подождите, Поэтому, а раз зачем вы начинаете? Разъясните их права, это психологическое давление. Разъясните их права, вы, вы сейчас приходите, вы можете отказаться. Ну, зачем вы на них давите? Я же Скорее, просто, Я сообщил. изначально предложил, они согласились. В чем проблема? Ну, вот проблема так, в том, что он в любой момент может. Вы также может... нарушаете сейчас их гражданские права. Они могут быть понятыми, могут. Они согласились, согласились. В чем проблема? Так он в любой момент может отказаться. Я вам изначально уже сказал, вы нарушаете, зачем продолжаете эту Видите, демагогия какая Значит, суть Они что хотят подтвердить? Что они мне разъясняли права, понимаете? Вы, приезжая сюда, слышали До этого момента, что они мне разъясняли права? Они сейчас это будут с вас требовать подтвердить Вот в настоящем времени До этого момента вы слышали, что они мне что-то разъясняли? Конкретно ответьте на вопрос если вы не слышали вы так и говорите что вы не слышали а врать это тут не положено человек отпустите видите он просит вы что его задерживаете а чё подождать? Ему сейчас надо ехать. А чё человек это задерживать? Он ну, третий раз говорит, что ему ехать надо. Вы ограничиваете его передвижение. Я сейчас оставлю, я Жану, Шлёп, можете. Да, можете вы извинились бы хотя бы, что неправомерно останавливаем? Я вы сможете ехать. Неправомерно? Вы считаете, это неправильно? Я предложил, а я согласились, время просто и подошло. В чем проблема? И они поехали дальше. Вы сейчас вот не понимаете. Начинаете... Ну, а зачем вы их нарушали при Право на передвижение. Они вот стояли. минут есть. Для причины в качестве понятых есть. Я на название приказов, реальных законов работаю. Зачем вы начинаете говорить, какую ересь сами это, Сам... е... это ересь, вы считаете. Это То, что... То, что человек ехал, а вы его ограничили в предвижении с встречались один раз, то же самое было. Так мы же в одной деревне живем. И это то же самое, за перевозку ребенка было так же. И вам все так же разъясняли, я не понимаем. Так вы ничего не разъясняли, то, что вас суды прикрывают, это не значит, что вы правы. Так вы тоже вы... можете, все вот это видео, которое вы записываете, его монтируете себя хорошо на компьютере, а потом в суд представляете, что так и было. но Молодцы, я могу без монтажа монтируете. это все сделать. Пожалуйста, сделайте, все же прям полноценный. Полноценный предоставлю. Вы нарушение, примите это, обращение? На водителя, вот, нарушает правила ПДД. А, один он уехал, не захотел принять майор. Или как, майор? Вроде я посмотрел. Владимир Ильич, разрешите документы на транспортное следствие, будьте добры. Так, у вас база есть, вы только что пробили по базе. База, фиц, пробивайте. Я уже вам все предоставил. Дай мне. Я там машине оставил. Наши думают... Ваши документы не ваша. Вам сразу все дают. Чего, блять! Не сразу, а через полчаса. Зачем вы так вот? Ограничив... Вот данные вы назвали, вам будет. Вот стака вам же дадут, платами напишите. Же места. Ну что я могу ну, хоть под... писать? Кто меня запрещает? Что не запрещено, то разрешено, правильно? А, да. Правильно. Вот именно что. Да. Разрешительно, запретительное право. Учите, пожалуйста. Так да, покажите, вы уж такой умный, Тоже покажите, пожалуйста. Так вот в том-то идешь что. Да, нет, а не... почему вы не можете показать? Вот вы сейчас. Нечего вы... показывать. Что не запрещено, то разрешено. Раз, нет. раз этого вы нет. Нигде? На территории Российской Федерации. А вообще? где у Российской Федерации территория? Против границами. Сейчас город Нижний находится в составе субъекта Российской Федерации, Силовская области, который находится в состав Российской Федерации. Ну, а юрисдикция Российской Федерации знаете, где осуществляется? Хорошо, расскажите мне. На сколько? континентальном шельфе, на морском дне. Так что... Здесь не юрисдикция Российской Федерации. Подписываться будете в постановление? Конечно. Как человек. А не как персона. Вот так, а малышко. что тут много этих? Строчки можно Вы... перечеркнуть, которые не заполнены? Их не надо, они не заполняются. Тогда перечеркнуть они не заполняются, нельзя дочеркаться в документе, нельзя. Тогда сами перечеркнуть. Оно не будет заполняться. Видите? Я при вас копию отдам, вас будет то же самое копия в руках. Ничего не будет перечеркнута, изменения без вас носиться никакие не имеются. Не имеем, мы не имеем права без вас какие-либо изменения у вас будет копия на руках идентичная этому же постам протоколу идентичная обещаю Идентична, да. обещаю а как вы вы же можете потом ее сравнить сравним конечно это объясняю вот подождите нет за 151 подпись я не слышал ее. я вам только что разъяснил вы, ну, не имеете, вы имеете право не свидетельствовать против себя своих близких родственников ну это не разъяснение это зачитание я напишу не разъяснил как не разъяснил он только что разъяснил так объяснение не совершал не совершал требуется защитник рассмотреть по месту регистрации угу. на, на смс оповещение согласен номер телефона ваш укажите вас нет, будет, нет. у вас будет смс оповещение нет. когда будет рассматриваться нет нет нет а, так Замечания по составлению протокола у вас есть? Есть замечания. Если нет, то подпись. Есть. Какие замечания? Присутствуют пустые строки. А за копию-то я вам копию сейчас вручу. Одну. Опять вручите? Ту Конечно, не я вам сейчас все вручу. Так вы обманули один раз. Я уже. вам вручу сейчас все копии, что вы переживаете? Я вас не обманывал еще, ни в чем. Я вам сейчас все зачитал. Зачитал. Вот, видите, после. Еще добавьте, вот. что после составления всех материалов, да? Я же вам еще копию не вручил, я вас ознакомил, ведь. Mm. Я вам уже рассказывал. Ну видите, ну, Ставьте вот подпись ваша, там, как человек, там, как, как, как человек. Раз, раз, Давайте, как человек. Вот сюда вот. Так. Вот, галочка. Вот не, галочка давай подождите, я дальше. знаю, что делать. После. Сос. Тав. ле.. Не я. Реала. Не подпись тогда. Человек, Денис. Ну, если, допустим, изменения какие-то будут, вы согласны? Да нет, говорю, нет. Какие изменения в протоколе могут быть? Вы что тут устроили цирк? Изменения без вас носиться никакие не имеются. Не имеем, мы не имеем права носить без вас какие-либо изменения. Я не про изменения, я вам про смс Да нет, третий или пятый раз говорю В чем тут отказ, я не отказывался Я говорю, так, что запись. не согласен Ну, наверное, так это у вас формулируется так Я, вам и говорю, я что не согласен формиров... на само смс Информирование, понимаете? отказываете Да пишите отказываюсь, если это для вас одно и то же Хотя это разные вещи. Но досуги почитайте. У вас нет досуга, да. Все, в делах, в делах. Штрафы клепаете. Служебный служебный. Конечно. Это вы дома расскажите. А что мегалита поздно включил? Не было мегалей. Не будешь, да, составлять? Сейчас составлять. Протокол на водителя. Потом, если хотите, можете составить. Отправить жалобу на него. Ладно, потом отправим, хорошо? Все, вписание, Что?